Всем привет чуваки, сегодня я расскажу как поиграть в доту 2 в режиме виртуальной реальности, да да да, и сделать вы это сможете через обычные вярочки для смартфона, которые можно купить рублей за 300, поехали.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 Думаю, вы уже наслышались о виртуальной реальности. Кто-то ее хейтит, кто-то боготворит, но шуму она наделала явно много. И уже все, что только можно, делается с адаптивностью под VR. Даже при запуске Dota есть вот такая вот непонятная менюшка. Правда, она нам сегодня не пригодится, я вообще хз что это за дичь, но ладно. Итак, что же нам понадобится. Первое – это компьютер с дотой, второе – смартфон на андроиде или iOS, и третье – любые VR очки. Не Oculus Rift, не PlayStation VR, не Какая-то там херня за 70 тысяч рублей, а вот такие вот обычные очечи. Я купил в магазине через дорогу, отдал за них какие-то реально копейки, выглядят ну вот примерно вот так. Мне еще предлагали какие-то самсунговские за 14 косарей, но по-моему это был немножко развод, так что не суть. В общем, заходим на сайт такой чудесной программы, как Trinus VR, листаем в самый низ и качаем сервер. Тут все просто, и даже без сраных яндекс. баров и Mail.ru агентов, чему я сильно удивился. Заходим в Play Market или App Store и качаем приложение этого самого Тринуса. Тут тоже никаких подводных камней нету и все очень просто. Как только скачали, запускаем, включаем и смотрим IP. Его нам нужно будет вписать в наш сервер на компе. Открываем уже установленный Trinus, заходим в Network и ставим галочку Вписать IP. Сюда забиваем наш адрес и жмем на кнопочку включения. Устройство буквально за пару секунд коннектится и все готово к игре. Кроме самой игры. Но и тут подготовка недолгая. Заходим в Steam, запускаем Доту, причем обычную, а не вот эту вот vr -овскую. Ставим оконный режим и формат изображения 4 на 3 как на советских мониторах из детства. А пока мы все это делаем, на смартфоне уже вовсю показывается Дотка. Так что ищем катку, вставляем телефон в очки и напяливаем это все на себя. Теперь вы выглядите как полный мудак. Ну и можно играть. Передать весь experience через видос у меня конечно не выйдет, но могу сказать одно – это какая-то дичь. Но почему бы и не попробовать? Так что пробуем. Особенно если очки у вас уже есть, тогда вы вообще ничего не теряете, ведь вся подготовка к этому всему действию занимает от силы минут 10. На этом все. Пишите в комменты, будете ли вы пробовать заниматься такой херней. Обязательно оставьте лукас и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видосах. Удачи!